Да и тут точно дофига было сколько я там был. Все приезжают, приезжают. Это последний Напомните мне кто-нибудь, пожалуйста, М 4 в лада вот поставить. Слышишь, Бобруха, тебе ж не цуха ещё в рот не дал. А, Бобруха, тебе ж не цуха ещё в рот не дал. Опачки. Пидарас ебаный, блядь. Так. Не, не фарт вообще. Ну, вообще не фарт, нахуй. Я только беру ЗРГ, блядь, и меня постоянно, сука, <звук> <вообще>, кого <звук> даже выстрелить не могу, я. Ч ⁇ ты ржешь? Я тебя в прошлый раз просил оставь мне одного, попробовать Еще, блядь, указал, правду. блядь. В следующий а раз блядь. я не покажу никому. Бежал бы ну, я. Ну, я ну, живу ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну,